Администрация Новоазовского района во главе с Маргун Олегом благодарит вас за оказанную помощь жителям прифронтовых населенных пунктов и временно перемещенным лицам в виде коммунитарной помощи. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами, с нами. Mm -hmm. Это вам. Спасибо, Спасибо вам большое за вашу помощь, за вашу поддержку детки ваши колготки вы знаете просто вот даже работники те были удивлены что вот столько новых вещей вот как-то вот неожиданно было для них получить в детском доме в доме ребенка города Донецка а слава вам, богу порагрузила вам это спасибо это большое хорошо. вы столько помогли поэтому вот повесил спасибо спасибо от всего Донбасса, от имени всего Донбасса, поэтому от и деток, и взрослых, и пенсионеров, которые находятся в таком сложном ну, да. в, в сложной ситуации жизненной, особенно при фронтовой зоне в поселке Коминтернова, где обстреливали и днем и ночью людей, да. где люди Помогая друг друга, даже не то, что делится в последнем куском хлеба и.